4 июня. Манас и Ансус. Шикарный день, чтобы исполнить свои личные мечты и запросы. Отложите на время чужие дела, которые вам приходится решать. Сбросьте ненужные навешенные на себя проблемы и займитесь наконец собой. Ансус руна знаний и мудрости. И эта мудрость доступна сейчас в полной мере. Надо только протянуть руку и взять. Очень хороший день для обучения, общения с богами, с собственным и «я». Загляните себе в душу, ведь она часть божественной сущности. И задайте любой вопрос. И я вам гарантирую что вы получите на него ответ. В семье сегодня уделите внимание детишкам, вспомните себя в этом возрасте, и вам проще будет понять их переживания. А те, у кого нет семьи, сегодня для вас отличное время, чтобы улучшить себя. Не ищите никаких половинки. Вы цельная самодостаточная личность. Будьте цельным и к вам потянутся. В, бизнес, в бизнесе сегодня вы скорее одиночка. Нужно полагаться на себя, прислушиваться к внутреннему голосу. Сегодня вы сами бог в своем мире, и никто не помешает вам добиться цели. Смело подписывайте любые договоры, ходите на собеседование, если это нужно, и требуйте по праву причитающуюся вам премию. До встречи в следующем дне, друзья. Желаю вам прожить его максимально продуктивно. Буду рада вашим комментариям и лайкам.